Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем исторические сражения, сражения Наполеона в игре Наполеон Total War. Следующая у нас историческая битва – это битва у пирамид, которая произошла 21 июля 1798 года. Знаменита она тем, что именно в ней Наполеон впервые применил новые боевые порядки, которые позволили ему победить бесстрашных мамилюков. Что можно сказать по поводу этой битвы? По сути, это битва 19 века, начала против 15 века, либо же 14 века. Там участвовали, получается, войска французов против войска мамилюков, которые обладали только очень большим количеством кавалерии, небольшим количеством пехоты, которые состояли из янычар, мушкетеров и... Прочих, довольно уже устаревших к этому моменту видов войск. И как же Наполеон здесь победил? В общем-то незамысловатая тактика была у Наполеона в этой битве, потому что он понимал огромное количество кавалерии у мамилюков, и то, что они по сути не сталкивались почти никогда против европейских армий. И потому он применил самое знаменитое построение пехоты против кавалерии, конечно же, каре. Было несколько каре, на поле битвы и вражеские кавалеристы, когда нападали на эти коры, они разбивались о непрекращающийся огонь, огонь мушкетеров и их э, пики, так сказать, да, их штыки. Бесчисленное количество кавалерии погибло на поле боя Мамилюков, при этом среди французов были совсем небольшие потери, что-то около сотни-двух сотен человек, там, причем раненые были. И несколько, по-моему, десятков убитых. Но Милюков же там что-то около нескольких тысяч погибших. Войска Мурат бе преградили путь французам, тогда как войска Ибрагим-Бе стали восточнее в резерве. Видя, что противник имеет двойной численный перевес, Бонапарт применил тактическую новинку. Он построил пехоту в каре. Каждая дивизия, а это 2000 солдат, выстраивалась в квадрат от двух до шести плотных рядов с каждой стороны. Бонапарт выстроил свою армию в пять каре. Перед ними стояла вся армия Муратбея, 30 тысяч штыков и 10 тысяч сабель. Первый удар приняла на себя карет дезе. Оно встретило мамлюков залпами в упор. Мамлюки это храбрые воины, обученные сражаться с саблями в рукопашном бою. Они лихо бросились в атаку. В это время Бонапарт подвел другие каре к флангам Муратбея. Мамлюки оказались под двухсторонним огнем. коры тяжело пробить, и оно обладает разрушительной мощью. Элита мамлюкского войска нашла смерть на штыках французской пехоты. Потери Бонапарта всего 30 человек, тогда как мамлюки потеряли 20 тысяч. Из соображений престижа Бонапарт позже назвал эту битву «битвой у пирамид». Наполеон, можно сказать, здесь просто показал мощь европейского оружия против устаревшего Оружие Востока. Там были, кстати, войска Османской империи, но это, я так понимаю, скорее всего чисто местные гарнизоны, которые присоединились к войскам мамилюков, которые воевали против Наполеона. Ну, в общем-то, такова вот была битва. Посмотрим, что здесь нам покажет игра. Очень даже интересно было бы поглядеть на то, что придумали разработчики. Давайте сначала увидим вставку, которая здесь есть. Мы победили в Италии, а теперь победим в Египте. Александрия пала, как я и рассчитывал. Я знал, что Мурат-Бей со своими мамилюками встанет у меня на пути под Каиром. И вот в тени священных пирамид грянул бой. Некогда воины Александра добыли здесь победу для него, а сегодня моя армия добудет ее для меня. В общем-то, это сражение реально поставило точку на завоеваниях в Египте и Наполеоном, потому что после этого уже никакого сопротивления, ну, такого именно большого вооруженного против Наполеона не было. И, соответственно, он зашел в Каир вполне спокойно и создал там свое правительство. Временное, как он полагал, в итоге получилось оно довольно длительное. Дальше вы узнаете, почему. Ну что, давайте начинаем. построена по устаревшим образцам, однако ее кавалерия быстрая и сильна. У нас же практически не осталось кавалерийских резервов. Единственный шанс выстоять для нашей пехоты это принять удар конницы, выстроившись в каре. Селение Эмбабех и Пектил ключи к нашей победе. В Эмбабехе, расположенном на востоке, стоит мамилюкская артиллерия. Оттуда хорошо просматривается наш фланг. Взяв для населения как можно раньше, мы избежим серьезных потерь. Османская армия включает в себя многочисленные конные отряды мамилюков. Чтобы отразить их нападение, наша пехота должна строиться в каре. это понятно. Селение Биктил, что к западу отсюда, занято нашими войсками. Я собираюсь использовать его в качестве опорного пункта для удара по мамилюкам. Французская армия превосходит врага как в технической оснащенности, так и в выучке. Используя эти преимущества, мы непременно победим. Я согласен с тобой, Наполеон. Но для начала давайте поставим паузу, потому что хорошо, что ты это мне все рассказал, но однако я сам хочу взглянуть на мое положение на поле боя. Так, ну что мы здесь видим? Да, довольно-таки огромное количество кавалерии, можно сказать, смело. Это очень много кавалеристов. Но у нас есть зато пехота, которая имеет возможность выстроиться в каре, что будет прекрасным контраргументом его кавалерии. Но однако не только кавалерии хороши наши враги, у них есть также ливийские бедуины, есть еще и отряды палестинские. В общем-то это, конечно, очень слабые стрелки, но все равно, если они захотят, они могут нести нам довольно ощутимый ущерб. Тем более, не забываем, что я играю на максимальном уровне сложности. По-моему, здесь подкручивается меткость и э, ну, лучше дерутся вражеские войска, как мне кажется. Я, конечно, может быть, ошибаюсь, может, мне кто-то поправит в комментариях, но, по-моему, так оно и есть. Так, ну что. У нас тут уже, в принципе, позиции есть. Единственная проблема. Наверное, надо пехоту немножко вперед выдвинуть, потому что если кавалерия побежит вперед, вражеская она столкнется с нашими пушками, а наши пушки тогда не смогут вести огонь, и в общем, будет все очень плохо. Так что нужно предотвратить эту проблему, нужно ее, так сказать, искоренить с самого начала, чтобы она не возникала. Плюс, я думаю, надо артиллерию еще даже сюда подогнать, хотя... Хотя, не знаю, даже, может быть, и не надо, потому что иначе тогда могут здесь спокойно пройти вражеские кавалеристы и атаковать нашу артиллерию. Либо же, может быть, куда-то послать, типа вот сюда... И взамен вот эту артиллерию послать на тот холм, в это село, которое рядышком с нами. Когда мы его уже освободим. Мало тоже, я может быть, думаю, мы просто не успеем это даже село занять. Так как вражеские войска, в принципе, конечно, и далеко. Но не настолько, чтобы не могли нас дойти и атаковать. У нас уже есть, в принципе, кавалерия в самом начале. Такая, причем, неплохая враг. Ой, враг, блин. Наполеон хоть и говорит, что она... У нас немногочисленно и слабо, но он довольно крупно ошибается. Кавалеристам я знаю, что в пустыне, по-моему, даже во время битвы, если смотреть, у них есть небольшой минус к атаке. Ну, у врага-то тоже кавалерия конная, а не верблюжья. Или нет, у него верблюды. Не-не, у него все конные отряды, у него нет верблюдов, по-моему, вообще. Потому что если были бы верблюды, то это был бы минус к нашей кавалерии, которая бы дралась с врагом. Так как э, есть бонус у верблюдов против э, этих, как его. Обычных конных, да, отрядов. Так, ну что. Ну что. Я просто думаю, чем атаковать вот этот холм, который мне порекомендовали в самом начале. Только разве что кавалерии, наверное. Так, сейчас, ребята, я вернусь. Так, возвращаемся в игру. Да, наверное, только кавалерия получится у меня атаковать, потому что ну, я больше, больше не знаю, чем еще осуществить свою атаку. А вражеская кавалерия, но ну, она в принципе разобьется, а мои отряды пехоты. И когда уже бита будет в самом разгаре, я предполагаю, что я верну свою кавалерию обратно, чтобы можно было атаковать его палестинские отряды с фланга. Так, ну здесь, конечно, кавалеристы мои пускай остаются на своих позициях, потому что им просто в принципе некуда уходить. Так... Вы давайте-ка растянитесь вот так вот. Включу замедленное время. Этих драгунов мы оставляем там, где они есть. А вот эти же все отряды мы пересылаем давайте-ка вот на данный фланг. Просто все уходите. А разворачиваем наши пушки. Наверное, все давайте развернем. Прямо-таки сейчас. Давайте-ка начинаем разворачивать. И пересылаем нашу армию на тот фланг. Причем, как я и говорил, мы нашу пехоту посылаем вперед немножко. Пускай она будет прикрывать орудия. Чтобы они не получилось, что окажутся просто под атакой кавалерии противника. Так, стойте, там у них орудия уже ведут огонь, да? Я так понимаю. Причем они попадают по моим гренадерам. Хренадерам стоит, наверное, отойти назад немножко, чтобы по ним не попадала кавалерия. Вот где-то вот здесь занять такие вот позиции неприглядные. Плюс вот эта кавалерия тоже с, с мушкетами, пускай отойдет подальше. Чтобы они не, не находились под атакой вражеской арты. Так, драгуны тоже отходите. Так, вы тоже подходите. Все, вот так вот сейчас поставим всех. Ой-ой, а тут я смотрю, кстати, блин, очень неплохо так прилетели снаряды, слава богу, тут не пострадала моя кавалерия. Причем Наполеона я тоже рекомендую, скорее всего, отойти подальше, чтобы он, не, дай бог, не был убит. Так, а артиллерия, насколько далеко стреляет, мне вопрос такой. Она стреляет совсем недалеко, причем это вот та артиллерия, которая с, раз... с разрывными снарядами. Тогда ее надо, конечно, переразложить где-нибудь вот здесь поближе. Нет смысла ее оставлять вот там, где она сейчас стоит. Там очень далеко и она не сможет Особо даже пострелять Так, давайте кавалеристы вперед Вперед Так, тут мои солдаты пострадали А, это, блин, от артиллерии, да Немножко потеряли Так, стойте, однако тут я смотрю Не совсем все так просто Тут есть у них еще и кавалерия Но тут кавалерия немножко, в принципе Против моих драгунов-то они, наверное, все-таки Будут послабее так, тем временем, я смотрю, на том фланге у меня тоже проблемы какие-то. Тут уже подходят э, мамелюки. Так, надо, значит, занять вот это вот место. Быстрее перегруппировывайтесь. Так, вы оставайтесь там, где стоите. Давайте-ка перегруппироваемся. Причем наших стрелков тоже сюда переводим. Конных. Очень большое, обширное поле боя. Довольно сложно это все дело координировать. Если была бы небольшая... Битва, Ну, вот как раньше до этого были сражения. То можно было бы, в принципе, все нормально самому э, распределить. Но не получается так сделать. Причем, наверное, знаете что? Я, наверное, пошлю этих пехотинцев вперед. Потому что херли им сидеть на месте. Так, пока что здесь. Давайте-ка посмотрим. Все нормально. Да, вот здесь у него, я смотрю, уже мамилюки пошли в атаку. Они куда-то намереваются напасть. Правда, на кого я не знаю. Наверное, все-таки они хотят моих э, моих кавалеристов попробовать уничтожить. Так, давайте пока что в каре раскладываемся. Блин, как как умирают! А -а -а! Как вот умерло здесь столько кавалеристов, ё-моё! Ой, жесть какая-то. Так, это очень жестко было, я смотрю. Как они, правда, погибли, я не понимаю, но там просто погибло очень много людей. Так, смотрим, что тут у нас. А, тут у нас идут мамилюки в атаку. Надо, значит, сюда подвести наших пехотинцев, кавалеры отвезти подальше. Давайте, отходите. Вы, наоборот, подходите. Надо, чтобы просто они напали, получается, на моих пехотинцев. Мамилюки. Я не знаю, как здесь так много погибло конных шассеров, но это просто жесть. Просто погибло 8 человек каким-то невомер... неимоверным образом. Так, кстати, у моих гренадеров далеко ситуация не лучше, я смотрю их. Даже несмотря на то, что они стоят в коре, все равно хорошенько убивают враги. Вражеские мамилюки. Может быть пойти на помощь? Но ну, нет, на самом деле это плохая идея. Да, пойти на помощь. А, когда... В принципе, им помощь не требуется. Так, с э, тем временем... Да, мамилюки нападают. Мы тут рас это распределяем наши войска. Придется все-таки драгунам немножко повоевать. Придется драгунам повоевать. Э, Давайте-ка отводим. Так, здесь отводим, здесь подводим. Такс. Где у меня конные шассеры? Да, вот тут что-то непонятно происходит, я поэтому очень боюсь за данный фланг. Так, с мамилюков пока уничтожают нормально. Конные шассеры, отходите срочно, вас вы под обстрелом как раз. Давайте, атакуйте с разных сторон этих мамилюков. Нужно их зажать. Так, мамелюки зажаты, отлично. Все, харе рас... это расформировываем, давайте-ка идем вперед. Так, что там с тем временем с, с этими мамелюками? Мамелюки пока что все так же стоят, ничего не делают. Тут уже подходит пехота противника. По центру тоже идет пехота противника. Нужно срочно заканчивать с этим холмом. Давайте-ка идем в атаку. Ага, вот так мы идем. Там я смотрю их легкая пехота и причем она очень жестко дамажит. Ё-моё, какие потери среди солдат. Боже мой, какой-то просто ужас. Вы только посмотрите на это. Какие-то потери ужасающие просто среди кавалеристов. Я не знаю, откуда так хорошо стреляют мамилюки. но это, видимо, просто не знаю, прирожденные стрелки, судя по всему. Так, возвращаемся обратно. Тут. Давайте, уничтожайте этих бомжей, которые стоят к нам спиной. Потому что у нас времени просто нету сейчас. Дальше с ними тягаться, так сказать. Так, артиллерия. Артиллерию, кстати, мы тут держим, да? Давайте отходить тогда, я думаю. Потому что нет смысла нам оставаться на этой позиции. Она, ну, конечно, хороша, но она бессмысленна, потому что у нас кавалерия... Ой, артиллерия очень далеко. Так, тем временем по моим пехотинцам идут огонь. Они сейчас будут отвечать, и я смогу подвести как раз свою кавалерию со спины. Так, эта кавалерия, что у меня делать? Эта кавалерия у меня пока ничего не делает. Так, смотрите, а, кстати, эти пехотинцы уже сдаваться даже хотят. ты что это? Давайте нападаем. Со спины. На этих азаров. Так, с... тем временем здесь у нас что. А, здесь у нас какая-то хератень, потому что они что-то вроде хотели стрелять, потом что-то передумали стрелять. Я, короче, не знаю, что там творят мои солдаты. какой то неимоверный чушь. Отводим тем временем пехотинцев а, на данном холме. Так, и здесь, наверное, тоже надо будет отвести, <coughs> Потому что сами видите, какая ерунда. Все, драгуны напали со спины. Линейные фузелеры под прикрытием. Так, но нам надо все равно отойти, потому что смотрите, какая хрень, да. Все-таки его солдаты решили э, выдвинуться сначала вперед, прежде чем пойдет кавалерия вперед. Поэтому надо отходить на прежней позиции. Ну уже стреляйте по ним. Почему-то пехотинцы не хотят вести огонь. Я не знаю почему. Так, тут, кстати, по спине нам похоже, что стреляют еще, да. Неприятно. Так, тем временем, что здесь у нас? Здесь тоже какая-то ерунда. Вообще жесть какая-то происходит. Стрелки то ли не попадают, то ли что, я не пойму, потому что какая-то прям резня тут происходит. Все, отходите, короче. Орудие, блин, орудие тут некоторые даже не умеют стрелять картечу, оказывается. Ё-моё, а вот это очень плохо. Просто жесть, как плохо. Как, как вот они по спине стреляют. Ё-моё, они же бегут, А, они не бегут, они пешком идут. Ёп, твою мать. Ой, жесть. Ой, жесть. Все, отходите быстрее. Все, отступайте. Все отступайте, срочно отступайте. Бегом. Они, оказывается, пешком шли. Ёб твою мать. Так, палестинские отряды тут уже готовы. А эти почему... А, я их не должен был перевести. Раскладывайтесь срочно. Они никак не могут зарубить азаров. Жесть. Наконец-то зарубили этих азаров херовых. Все, артиллерия их обезврежена, обезврежены эти азары. Отходите обратно, быстрее, потому что вот тут у нас, я смотрю, сейчас жопа начнется. Сами видите, какая херня. Да. Так, задействуйте, давайте картечь уже. Разворачивайтесь чуть подальше, потому что нам нужно быстрее отходить. Так, тут у нас тоже отряда убегайте. Срочно. Так, у вас что, стоит картечь? Нет, не стоит картечь. Стреляйте картечью. И вы стреляйте картечью. Так, кавалерия разобралась их пехотинцами здесь, которые были на холме. Давайте-ка возвращаем наших драгун, которые сейчас срочно здесь прям нужны. Заводим их с их спины вот на центральную позицию, тут потому что очень все плохо. Нужно скорее туда кавалерии зайти. Так, давайте вперед. Шассеры тоже. Отходите. Стойте, не стреляйте. Так. Вроде огонь-то ведут, но очень стрёмный, да. Нужно <с computers> так это назвать. Очень стрёмный огонь. Давайте бегом в атаку. Опа, а тут у нас, оказывается, откуда-то взялись их мамилюки опять. Еще один отряд новый. Так, вы давайте сюда, потом сюда, потом сюда, короче. Ну да, их отряды стреляют лучше, чем даже наши. Что, конечно, забавно. Потому что какие-то арабы стреляют лучше, чем отряды, выученные во Франции. Это жесть. Все, зарубали эти ливийских бедуинов. Давайте двигайтесь сюда. Я думаю, можно полностью оставить этот фронт уже... Ну, на некоторое время оставить точно можно, короче. Скажем так. Потому что срочно нужна здесь, главная помощь. Так как эти бедуины могут сейчас нарубать реально очень много голов. Давайте бегом в атаку. Так, тут, кстати, наша кора я смотрю, сейчас будет просто уничтожена. Если мы не поможем ему, давайте один отряд я оттуда отвлекаю. Стойте, все, не надо стрелять. Ага, тут у нас очень все плохо. Тут, в общем-то, все неплохо, я смотрю. Давайте тоже прекращайте вести огонь. Сейчас кавалерия заходит со спины, надо, чтобы она могла их уничтожить всех. Так, что такое? Почему кавалерий так мало осталось? О Ох, нихрена себе они их порубали. Йо, перный театр. Вот это жесть. Так, давайте тоже отключаем здесь картеч на некоторое время. Здесь, э -э, наверное, вообще лучше переместить отряд, я так думаю. Давайте, переходите вперед. А вы че не стреляете. Такс. Ну пока что все вроде более-менее. Хотя вот тут со спины мы зашли. Но это совершенно не помогло а, положению. Потому что видите какая хрень их войска. Все равно очень много их. Тут еще кавалерия заходит с фланга. вот который я послал дополнительно укрепленную. Она уже помогает очень сильно. да, Она уже как бы спасает положение. Так, это кавалерия у нас идет в атаку. Давайте-ка включайте ядра и стреляйте вот по этим кавалеристам. Так, дерутся драгуны, дерутся драгуны. Ой-ой-ой. Вот это зря, зря, очень зря. Вот дерьмо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, по своим не попали, прекрасно. Но они вообще ни по кому не попали, да? Так, давайте-ка раскладывайтесь опять в коре. Здесь шассеры. Бегом в атаку на ливийских бедуинов. Я сказал, бегом. что это за хрень? Даже, наверное, знаете, не на, б... не на бедуинов, а на азаров. Азара надо убить. Так, отступили все мои кавалеристы, чёрт подери. Давайте огонь снова вот по этому отряду. Надо его уничтожать как можно скорее. Здесь мои солдаты уже еле-еле сдерживают, так сказать, натиск противника. Полагать давайте-ка начинаем драгунами. Тут еще и начинает артиллерия вести огонь. Блин, там еще и присоединились сейчас палестинские отряды. Боже мой. Это такое дерьмо. Отходим, давайте-ка побыстрее к пушкам, наверное, тогда. Нет, драгуны, деритесь, деритесь с драгуны. Не-не, давайте вести огонь по этому отряду. Со спины к нам заходит, быстрее перестраивайтесь. Успевают перестроиться, ребята, отлично, отлично. Прямо тютелька в тютельку еще бы немножко и мы бы там проиграли бы. Мамилюки отступают, но это на самом деле такое себе отступление. Это скорее просто чисто, так сказать, нас позабавить. Чтобы мы за ними погнались так. Тут уже все, наконец-то По центру вражеские отряды отступили С правого фланга Один отряд мамилюков Врезается В общем-то тут тоже, я думаю, все довольно хорошо Для нас будет закончено Давайте начинаем их добивать На правом фланге На левом фланге тем временем Война еще далеко не закончена Проблема в том, что уже линейные фузелеры Не могут разложиться в коре Потому что их очень мало так что тут сейчас надежда скорее больше на пушку, чем на кого-то другого. Так, все по центру, на центральном фланге все уничтожены. Тут вот у нас сейчас проблемы. Пушки, к сожалению, начинают драться. Это вообще неприятно. Но в принципе там уже все закончено почти что. Надо только карет тут немножко подмочь. Ай-яй-яй-яй, зря разложился обратно. ой ой -яй, яй яй какая ошибка моя. Какая моя ошибка огроменная. Она сейчас мне может стоить битвы просто из-за этого. Ну, ладно, битвы, конечно, не будет стоить, но этого отряда точно может стоить. Потому что видите, как резко начинает просто падать количество солдат. Так, а тут вот все равно еще проблемы очень большие. Надо уничтожить этих мамилюков сраных. Они сейчас будут тут гнать моих солдат, как не знаю кого, блин. Все, мамилюки отступили, ну прекрасно. Можно уже включить даже нормальное время, потому что, ну, тут уже, как бы, не такие уж и большие проблемы у меня. Так, ну, вот здесь все проблемы еще есть, причем, тотальные проблемы. Начинаем послать сюда всю кавалерию, которая у нас есть в наличии, потому что, ну, иначе мы тут сейчас потеряем всех вообще. Плюс вот этих солдат тоже посылаем сюда. Давайте, давайте, давайте, давайте. Ну уже разложитесь, давайте, кто-нибудь помогите, боже мой. Иначе мы сейчас тут просто все помрем. Чего осталось того врага среди войск? У него осталось их очень мало, но они все равно, что как бы есть. Да, как бы это не звучало странно. У него все равно есть войска. Стреляйте вот по этим, главное, солдатам. Так, все, мои пехотинцы разложились и начинают просто уничтожать оставшихся мамилюков. Там всего два мамилюка, черт побери. Умрите наконец, сволочь. Давайте вести огонь по палестинским отрядам. Так, стреляйте тогда вот сейчас по этим солдатам. В атаку. Даже Наполеона сюда прислал, чтобы он уже помогал, так иначе мы проиграем. Так, нет-нет, стойте. Стойте, я сказал, куда вы пошли, боже мой. Половина отряда слушает, половина нет вообще, им пофиг полностью. На мои приказы. Давайте, картечь, заряжайте, огонь. у сын, заметил, блин, где Наполеон, и решил пострелять туда. Так. Мы подводим сюда солдат. Отходим давайте ка этой артиллерии. Она все равно здесь бесполезная вообще. Ее отводим. Да ж вы умрете-то? Сволочи. Идите вперед, короче, в атаку. Ой-ой-ой-ой, а там, я смотрю, еще и есть атака какая-то. Это еще не все далеко, похоже. Огонь по моим люкам. Все отступили палестинские отряды. Огонь, огонь, огонь по азарам. Все отступил здесь кавалерия. Прекрасно. Ну что ж, остались только чисто вот эти отряды. Азар. Тут в дальнейшем только чисто командующих и артиллерия. Больше никого. Давайте-ка подводим всех солдат сюда, <coughs>, на центр, чтобы они повоевали потом. Так, а кавалерия наша в небольшом совсем количестве, я думаю, что можно ее, в принципе, послать даже в атаку. Ну-ка, а Зары вообще будут умирать или нет? что-то есть какие-то потери, но несущественные, я бы так это назвал бы. Так, они пока нацелены все так же на моих, на мои орудия. Давайте огонь по врагу. Все так же стреляйте по этим азарам, надо бы, конечно, от них избавиться как-то на расстоянии. Они еще и пошли на мои орудие, с которые картечью есть, да? Обладают. Ну-ка, огонь по ним, картечью зарядите, ребята. Ну, все, это жесть. Это просто жесть. Уничтожаем эти казармы. Они отступают. Остается в расположении. В распоряжении в не так уж и много. Не так уж и много солдат. Так, тут у нас, я смотрю, пушки. Можно пушками пострелять по другим пушкам, наверное, да? Потому что все равно они здесь ничего не сделают больше. Так, тем временем Наполеон может погнаться... Нет, хотя, знаете ли, я Наполеона, наверное, послать на это дело не стану. Давайте-ка пошлем шассеров. Чтобы уж наверняка. Так, сколько у меня вообще осталось артиллерии, да? Вот так вот. Артиллерии осталось очень мало. Как ни странно. Да? Осталось очень мало артиллерии. Тут можно послать, в принципе, Наполеона пока вперед. Так. Давайте вот эти вот все пушки Вперед Едьте Куда-нибудь вот сюда Блин, по шассерам прилетели снаряды ё мое. А пушки вообще стреляют? Нет, они нифига не стреляют Они просто стоят Так, ну Наполеон пускай нарезает головы здесь. Потом шансеров можно просто послать, чтобы они уничтожили вот эти пушки, но я на самом деле очень сомневаюсь в том, что они это выполнят задание. Да, их очень мало осталось, и потому они, наверное, просто разбегутся, когда только подбегут к этим пушкам. Просто отступят. Так, Наполеон дальше все тут режет. Целая куча народа, тут просто тьма их. Я надеюсь, это, кстати, последние войска его, они еще есть какие-то подкрепления, внезапно появившиеся. Ну, блин, да убейте вы их, что вы бегаете рядом, я не понимаю. Так, ну Наполеон дальше качается. Потихонечку. Так, теперь подключись на эти отряды. Же... Да, жаль, что драгунов всех убили. Потому что если были бы сейчас драгуны, можно было бы прям вообще без проблем добить вот эти пушки. Сейчас же могут проблемы возникнуть, потому что просто навсего особо неким мне атаковать их. Можно, конечно, было бы Наполеона послать, но Наполеона очень опасно. Я бы не хотел его вообще послать в бой. Это реально крайний, так сказать, резерв. Больше, типа, войск нету, тогда мы посылаем, посылаем этот резерв. Под каким вы обстрелом находится у меня вопрос, да? У них горит, как будто они под обстрелом находятся. Ну, нифига они под обстрелом не находятся. Там какие-то пушки по ним стреляют. Но это хрень для пехоты. Для пехоты это не такая уж и плохая весть, что ли, да? Не так что это и плохо. Для кавалерии, да, это очень все хреново. Но сейчас я попытаюсь как-то шассерами зайти с фланга. Они пока будут драться, если даже они отступят, и я думаю, что пехоты начнет обстреливать эти пушки. Ну, в общем-то, я что могу сказать по поводу битвы? Она довольно сложная, реально. Это уже не то, что было там в Италии, когда мы просто их врагов убивали, потому что у них не было других, как сказать, вариантов, они шли на нас. А тут, блин, вариантов было много у кавалерии мамлюков. И они этими вариантами пользовались, Реально. Если бы все было не так уж и радужно, мы могли бы спокойно проиграть эту битву. Так, ну что, все пехота подходит ближе, кавалерия врезается, начинается драка тут. Отлично. Минус сразу два орудия, минус три орудия и последнее орудие осталось. Дорезайте их. Все. Нету больше у них артиллерии, отступают командующие и мы победили. Я думаю, что я сыграл так, как только возможно, вообще, на самом деле, сыграть в этой битве максимально хорошо. Ну, в общем-то, да. Вся слава Мы победили. Давайте посмотрим результаты, кстати. Я противников убил в два раза больше. Конечно, мне не получилось воспроизвести в точности, так сказать, исторические это сражения. Но поймите меня правильно, это было, наверное, практически невозможно, потому что, ну, просто войска мамлюков они реально тащили, особенно кавалеристы, которые даже врезались в коре, они все равно могли его хорошо порубать. Поэтому мы победили так, как только можно было хорошо. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. С вами был Веном. В следующий раз мы будем играть битвы при Абукире. Очень даже интересно посмотреть на то, что разработчики там придумали. Потому что если кто-то вспомнит Empire, то морские битвы в нем были реально ужасны. Здесь же, надеюсь, это было сделано гораздо лучше, и в общем-то мы это увидим в следующем видео. Всем пока, удачи!